Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по 14 каталогу, третью часть. Вот такой вот ультракондиционер для белья не заказала девушка. Это идет у нас два в одном. Код данного кондиционера пятьдесят два. Дыхание Прованса. Еще такой тропический бриз. Код 30326. Освежители классные. Они у нас на водной основе. И вот такое вот еще цветочное облако. Код 30328. И у нас была классная акция от компании. вот Омега 369. Была с большой скидкой. Код данных витаминок 15722 данную акцию я предложила своим клиентам в чате вайбера и мне вот заказали несколько штук 4 штуки заказали плюс, конечно же, я взяла себе витаминки и еще вот такие вот я взяла для себя это витамин D3 код 15777 такой вот у меня получился небольшой заказик в этот раз. И он составил у меня 27 баллов. Вот такой вот небольшой заказик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!